Здравствуйте, друзья. Пусть Дух Святой придет и откроет каждому, кто имеет эту жажду, жажду по мудрости. Вы знаете, почему, давайте между нами, знаете, почему много людей до сих пор не могут получить крещение Духом Святым, не могут получить Дух Господа Иисуса. Знаете, почему? Это очень важно. Они не могут получить крещение Духом Святым, не могут получить Духа Святого из-за того, что они ставят мудрость в своей жизни на второе место и предпочитают дать самую важную часть себя Душе, ощущением, чувствам, знаете, гламуру этого мира, который в социальных сетях мы видим и так далее. Это те люди, которые склонены к душевным вещам, к плотским. Душа в итоге это плоть. Когда Библия говорит о душе, она говорит о плотских вещах. Когда говорит о плотских вещах, о душевных. Потому что Бог дал нам дух, душу и тело. Дух. Или когда дух человека направляется духом святым, у него будет возможность направлять душу. И в итоге душа будет направлять твое тело. Это, это очень здорово, такая, знаете, гармония. Тело подчиняется душе, душа подчиняется духу. И это дух под влиянием духа Божьего. Тогда так все работает. Бог – это тоже троица. Отец, Сын и Дух. И Бог создал человека с таким же видением. Дух, душа и тело. Тогда, чтобы вы могли понимать корень проблемы, которые люди встречают, проблемы, которые все мы встречаем, будьте внимательны, люди дают место больше, или внимание уделяют больше душе, которая чувствует, душа, которая чувствует, все, чтобы вы не чувствовали в цели, это душа чувствует. Тогда душа смотрит через наши глаза, душа чувствует через наши человеческие чувства. Она имеет зрение, осознание, слух. В итоге все через наше тело душа чувствует. Но кто думает, это не душа, это разум. И когда человек дает больше внимания своим чувствам, когда больше внимания душевным вещам, тогда человек не ценит дух, духовные вещи. Когда Бог дал нам дух, это для того, чтобы мы могли думать. Зачем нам Бог дал Слово? Слово Божие – это дух. Слово Божие – это дух и жизнь. Иисус это сказал. Слово Мое – суть дух и жизнь. И тот, кто дает внимание Божьему Слову, Божие Слово – это мудрость. Когда вы читаете эту мудрость, это Дух, Дух Божий. Бог дал нам мудрость, Бог дал Соломону мудрость, чтобы мы могли читать это. И когда люди больше или сильнее всего хотят мудрости, они моментально обращаются к Библии, чтобы стать мудрыми. И эта библейская мудрость не имеет ничего общего с научной мудростью. Хотя Бог, конечно, тоже дает эту миру мудрость, научную мудрость. Но люди, они ценят больше чувства души. И душа страдает. Это душа, которая в наркотиках, в зависимости, в непотребствах, во всех этих пухотях пропадает. Эта душа хочет удовольствия жизни, но это удовольствие, вы знаете, когда приходит проблема, душа наша также страдает от боли, она чувствует эту боль, тогда... Друзья, я говорю с теми, кто любит размышлять. Если вы не любите размышлять, тогда вы не обращаете внимания, внимания на мысли Божьи, на Божью мудрость. Тогда, вы знаете, вы можете искать кого-то другого, потому что то, что мы даем, это для тех, кто думает, тех, кто хочет Божью мудрость. Тогда множество людей не могут получить Духа Святого, потому что они ставят душу в приоритет, а не Дух, они ставят в приоритет чувства, а не размышления. Бог в Его Слове дает нам Его мысли, и тот, кто мудрый, использует мудрость для того, чтобы искать в Божьих мыслях Эту мудрость, которая будет делать вашу душу такой, который живет правильно, и тело тоже будет правильно чувствовать тогда. Если человек, он ищет Божьей мудрости, духовности, его душа будет в комфорте, она будет сильная, она будет укрепленная для того, чтобы встретить проблемы, которые в этом мире существуют. Тогда я повторяю, человек не может получить Духа Святого, потому что он больше ценит чувства, души, эмоции. Он хочет чувствовать, он думает, что Дух Святой – это чувство, это такая ощущение, что человек он будет наполнен каким-то непонятным огнем, что-то чувствовать. Нет, нет. Дух Святой, когда приходит, Он дает нам осознание или понимание Бога. Когда Дух Святой сходит на кого-то, Он дает нам осознание мудрости и истинности Божьей. Например, я помню такой пример. Могу говорить о себе, потому что я, я подтверждаю, это, когда я получил Духа Святого. Вы знаете, что больше всего я просил у Бога? Мудрости. Я просил у Бога мудрости, чтобы я мог знать, как я могу направлять мою жизнь, чтобы я не ошибся, чтобы я не создал семью с неправильным человеком или чтобы я не выбрал неправильную работу. Я просил у Бога, мудрости, чтобы выбирать самые лучшие для моей жизни. Потому что моя жизнь была основана не на том, что я чувствую, а также мой дух, который будет направлять меня, направлять мое сердце, мою душу, и в итоге мое тело будет благодарным. Тогда я просил у Бога мудрости. И что такое мудрость? Что есть начало мудрости? Что такое мудрость? Мудрость открывается тем, кто имеет жажду и голод, который люди проявляют, чтобы узнать волю Божию, голод по воле Божьей. Царь Соломон сказал, начало мудрости – это страх Господень, это Библия показывает. Страх Господень – это начало мудрости. Например, сейчас множество людей, они живут по плоти. Вы знаете, живут э, такой жизни, в которой куча проблем, депрессия, бессонница, нервозность, беспокойство, страхи и все... Знаете, в течение всего года приходит праздник, и люди, они все забывают, все проблемы в сторону, могу сказать так, обманывают сами себя, что нет проблем, и погружаются всеми силами в этот праздник, праздник плоти. Что такое праздник плоти? Праздник души, праздник души, и она... Душа хочет делать все то, что в этом мире. Пить, спать со всеми, наркотики. Понимаете, 50 мужчин или 50 женщин. Это так. Тело, душа вместе, плоть. Это только такая яма огромная, которая хочет чувствовать и чувствовать, чувствовать. А, это я не чувствовал, это не чувствовал, а все хочу попробовать. Это не пил, хочу попробовать. А, это я не пробовал, тоже хочу попробовать. Все хочет, а вдруг больше это ощущение даст, чем раньше я чувствовал. И так люди погружаются своей душой в ад. И когда тело уже не выдерживает больше, приходит человек домой, возвращается и пытается заснуть. Но душа, которая чувствует, она заставляет страдать человека от бессонницы. Какие-то видения приходят, голоса человек слышит. Почему? Потому что душа, она получив столько удовольствий плотских, душа, она также вместе с этим получает проклятие. Проклятие из ада. И те люди, которые сейчас погружены в праздник, эти люди, которые копили деньги, чтобы платить за свои фантазии, эти люди, они только теряют, потому что они дают место душе, внимание, Душе, а они ценят больше душу. Например, человек говорит так: а я хочу э, создать семью и быть счастливым, как будто семья это символ счастья. Ничего общего не имеет с этим. Обычно люди, создав семью, они только умножают свое несчастье, еще больше страдают, чем до того, как Создали семью. Тогда это ладно. Другой разговор. Не об этом хочу говорить. Одно я хочу вам дать. Понимание того, что начало мудрости – это страх Господень. Когда люди богобоязненные, они ищут Божьей мудрости, которое Его Слово – это Писание, Святое Писание, Библии. Когда люди ищут этой Божьей мудрости, Господь, научи меня покажи мне, что нужно делать, что необходимо, дай мне слово, дай мне, поговори со мной, потому что только одно слово, которое дает Бог, открывает твое понимание, небеса открываются, и этот дождь духовный сходит из влияния духа. Но... Необходимо, чтобы люди погружали разум, свой разум в то, что является мудростью, мудростью Божией. Я не знаю, если я смог объяснить вам все по порядку, но я думаю, Дух Святой откроет тем, кто имеет эту жажду откроет тем, кто имеет это желание, это жажду по правде, жажду по Слову Божьему, жажду по Божьей мудрости. Жажда по Божьему Слову. Вы знаете, Божье Слово – это мысли Божьи, божественные мысли. И когда человек богобоязненный, он ищет, он ценит мудрость, которая от Бога, пытается быть послушным Слову Божьему. Иисус сказал, «Любящий меня исполнит Слово Мое». Кто не любит, не будет исполнять. Тогда люди, они в этот праздник карнавала проваливаются, а потом заканчиваются. На следующий день я буду Бога искать. Вы думаете, Дух Святой, Он будет благожелательным к вам, а, я устал от праздника, буду искать Духа Святого. Нет. Люди искренне не делают вещи. Они приходят к Богу, потому что им плохо, и говорят, а, мне так тяжело, дай мне твоего Духа. Нет, не так. Необходимо инвестировать себя в то, что вы желаете, чтобы только вам объяснить, например, чтобы я обратился к Богу, я потратил примерно два года, потому что я смотрел, думал, я пытался, анализировал, смогу ли я отдать или не смогу отдать мою жизнь Господу Иисусу. Тогда я смотрел, смогу ли, буду ли я исполнять волю Божию. И вы знаете, конечно, я был еще неразумен совсем. И я думал так, а Бог не сможет найти для меня правильного человека. Я думал, что не получится. Я думал так, а может быть, Бог даст мне такую жену, такую какую-нибудь, не знаю, там, фанатичную, которая похожа на такую девушку, которая о себе вообще не ухаживает, такая вся странная. Я так думал. Это было глупость, конечно. Это было неразумно с моей стороны. Потому что я думал, что Бог не чувствует. Но Бог, Он тоже чувствует удовольствие. Удовольствие, которое мы чувствуем. Удовольствие от правильных вещей. Удовольствие от того, что дает нам хорошее как Отец счастлив. Он чувствует себя таким реализованным, когда видит, как Его дети живут лучше, чем Он. Да или нет? Я хочу, чтобы мои дети имели лучше, чем я имел. Это моя вера. Потому что я Отец. Тогда представьте себе, Бог Отец. Подумайте, давайте вместе поразмышляем чуть-чуть, давайте сейчас забудем о празднике, подумайте. Начало мудрости, начало знания – это страх Господень. Когда человек пытается к Богу приблизиться, он инвестирует себя в Слово Божие, свой разум, свой интеллект в Божьей мысли погружает, чтобы познать, что Бог от него желает. Это страх Господень, когда множество людей не получает Духа Божьего, даже находясь в церкви уже много-много лет, знаете, десятилетия, и до сих пор не получили Духа Святого. В чем причина? Они не ставят на правильное место вещи. Сначала хотят чувствовать. Нет, друзья, так не получится. Тогда, друзья, я надеюсь, что вы понимаете это Слово. И более того, я молюсь, чтобы Дух Святой открыл вам, показал вам, чтобы все то, что мы делаем, все, что мы говорим, чтобы было основано на Слове Божьем, написано ясно. Чутко. Страх Господень – начало мудрости. Тогда, вот как это прекрасно, когда человек, он исполняет Слово Божие, тогда Слава Божия, она в жизни такого человека пребывает постоянно. Всегда такой человек, он благодарен Богу. Вы можете читать это в псалмах. Можете читать и пожалуйста, не забудьте, глупец, глупый, не любит мудрости, не ищет знания. Его удовольствие в том, что нравится плоти, сердцу, душе, праздник, Удовольствие людей, которые зависят от наркотиков, это наркотики, это их удовольствие. Или алкоголь. Или, например, там азартные игры. Это то, в чем люди получают удовольствие. Зависимые люди. Они получают удовольствие от того, что дьявол создал. Но богобоязненный человек кто имеет страх Господень, он может быть даже еще не обращен, но достаточно быть богобоязненным. Такой человек, он старается найти Божьи знания, чтобы понять, что Бог от него хочет. Поэтому Дух Святой, Иисус сказал, это тот, кто будет направлять, Он сказал, направит вас. Дух Святой, это как... Наставник. Наставник для кого? Истинный наставник для Божиих детей. Пусть Дух Святой совершит это в вашей жизни сейчас, начиная с этого момента и на всю вашу жизнь. Пусть Бог вас благословит во имя Иисуса Христа. Аминь.